Игрок с бомбой убит. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Мы уничтожили отряд врага. Бомба потеряна. отряд уничтожен миссия провалена она-то пошла